Прилом самолета о чем-то поет yeah. зеленое море. Тайги. Yeah. <свят> Товарищи, я вчера прочитала, как Валерий Чкалов разбился на самолете. И это было самое лучшее из того, что я могла сделать перед сегодняшним днем. А сегодня мы идем летать на самолетике. Ура! Полет первый пошел, второй пошел, третий где-то там. С прекрасным Павлом из города Перт мы идем летать на самолете. Да, это норма жизни, и поля приземляться, это... Особенно, когда приезжают фермеры. По аэродрому, по аэродрому. Мы приехали летать, дорогие друзья. В кабину самолета влезет только три человека, но мы еще не выбрали, кто будет слабым звеном. Сейчас тебя задавят, дорогой оператор. Я полечу. Паша сейчас получает инструкции, регистрируется на рейс. Рейс будет... Перд, небо, Перт или фримантл, небо фримантл, одно из двух, короче. Вот, мы все еще не решили, кто из нас не летит. Полететь могут только трое из нас. Я лечу. Вот, Лада уже стоит в очереди. Андрей сказал, что своего места никому не уступит. А Настя в раздумьях, но вроде тоже хочет, поэтому подозреваю, что слабым звеном буду я и буду вести репортаж с Земли. Нет, я ведь к тебе буду прерываться, когда Нам выдали там спас-жилеты, наушники волшебные, Паша там что-то сейчас заполняет, скоро будем получать инструктаж. Наверное, они надувные, но парашюта там точно нет. Да, он надувный, потому что мы над будем лететь. Будем лететь над водой и надувать жилеты. Воздушные шарики, вот они. Только вы его не Oysu da Enter ki Проверяет готовность всех узлов и элементов машины. Перед полетом пилот обязан проверить все, на самолете все узлы, все детали потрогать, подергать, все закрылки открываются, ничего не отваливается, потому что в воздухе, если что-то не так, то починить не получится. С баком топлива всегда на пробу. Она пробует, а на пробу это что значит? Когда смотреть долго стоял ночью, угу. из-за влажности и температуры мог образоваться конденсат в лаках. надо слить и посмотреть, посмотреть, расслаивается или не расслабивается. Сейчас все хорошо. Плюс, если какие-то загрязнения, частицы. Пойдем принимать кабину пилота, а то вдруг там чего не так. В общем, вот карта. Давайте я сделаю почище, чтобы она была не такая загруженная. Значит, вот мы здесь, в такой Мы полетим, вылетим прямо по курсу в Фриманку, пролетим над портом, летим на катасло Бич. Это точка входа в перский туристический маршрут. То есть дальше мы пролетим в перд, над городом, вылетим обратно через озера. И на пляж. После чего мы будем все в спасательных жилетах, мы полетим на родность. На родности мы сделаем одну орбиту вокруг острова на низкой высете и вернемся обратно через примерно 9 парков. Что мы всегда делаем? Мы проверяем uh, weight and balance. То есть у, -у, -у. у меня есть такой чарт uh, на iPad намного легче. То есть у него есть его пределы, в которых он может летать. Мы Выбиваем наш вес, рассадку, где мы сидим. От этого, собственно, рычаг меняется uh -huh, uh -huh. в отношении центра тяжести. И смотрим, что мы в этих пределах. Что у нас как бы все в порядке. Даже с нашим топливом на борту у нас 40 галлонов. Что дофига. Вот, значит, по поводу безопасности. Давайте подойдем. пристегнутый как в машине что как бы понятно я думаю взлеты посадки Разговариваем минимум а, также мы разговариваем минимум когда идет какая-то связь по радио то есть если кто-то говорит на радио мы слушаем потому что это могут к нам обращаться мы будем лететь через два контроллера аэрспайса один здесь один в Перте. и нам надо быть очень внимательны и, помимо, по поводу инструкции которые нам дают а, взлеты посадки ноги плошня и сидя пристегнутый. Как я сказал, бывают случаи, когда они дают клиренс на посадку, мы второй круг, совершаем повторно. Если плохо начинает себя чувствовать, я не знаю, пейте воду, скажите мне, что-нибудь придумаем и вернемся. Не а... зарекайся. Вроде погода спокойная, облака не сильно движутся, табулянности, если и будет, то минимальная. Возможно, будешь немножко поднимать около ротности, а там всегда очень а, а так должно быть весьма спокойно. спасательный жилет. спасательный жилет мы его сразу не надеваем и потому что его засовывать в эту коробочку очень сложно то есть мы его просто держим на поясе если двигатель глухнет над водой мы выполняем процедуру так называемый дичинг то есть мы приземляемся приводняемся на поверхность воды mm -hmm. а, если это происходит или мы знаем что это будет происходить Тогда мы его достаем, он обычный, как в самолетах, надеваем поверх себя, но не дергаем ручку и не надуваем его. Надуваем только, когда вышли уже из самолета. При любых аварийных посадках и приземлениях на воду или на землю, Андрей, кто сидит спереди, я попрошу перед самым тачдауном открыть дверь. Опять же, если перекашивают коробку, чтобы мы не оказались заблокированы. через интерфон, то есть мы должны всех хорошо друг друга слышать, и звук двигателя будет приглушен. А, микрофон держать близко к арту, и если вы себя не слышите, свой звука в ушах, вас никто не слышит. То есть там часто надо кричать микрофон, чтобы по было слышно. И опять же, когда какой-то разговор на радио, мы молчим. Короче, надеваешь наушники, делаешь микрофон как можно ближе к рту и дальше просто говоришь, если что-то хочешь сказать. Потому что в полете э, слишком большой шум, поэтому нельзя просто так переговариваться. Мы пролетаем над Перт сити самым центром столицы Западной Австралии, городом Перт, Самого дорогого города, одной из самых дорогих стран мира Австралии. А еще Перт самый изолированный мегаполис мира. Город постоянно входит в десятку самых удобных для жизни городов. И в нем находится стеклянная башня Свон – самая высокая часовая башня, сделанная из стекла. А еще по нашей субъективной оценке Перд один из самых дружелюбных городов мира, с одной из самых чудесных русских диаспор. Проведя в этом городе больше года, мы точно это знаем. Мы поднимались почти на 500 метров над морем и землей. Это примерно 1500 футов. Папа умеет рулить не только машиной, мотоциклом и яхтой, но еще и самолетом. Когда я вырасту, я тоже научусь летать на самолете. Если захочу или не захочу. Или нет. Или да. всего мне понравилось, как пилот Паша делал фигуры высшего пилотажа. Тогда мы повернулись почти на 90 градусов. Когда горят леса, он сбрасывает две тонны воды и иногда красного реагента, который поглощает кислород и не дает гореть. А вот почему, когда Запад, о, Восточная Австралия горела, ничего, ничем спасти нельзя было? А не там сильно горело. Да? Там бомбили не только маленькие, там бомбили, есть переоборудованные Боинги 737-е какие-то. И у них там много больше воды. На этом самолетике а еще а перед этим раз. меня чуть в тюрьму не забрали а но я об этом так у нас полет номер два намечается вот девочки поменялись местами и роль второго пилота занимает мариночка от винта. Пока девчонки полетели на второй круг, пройдемся по ангару. Есть еще вот разные самолеты есть, мимо них вот такой вот двухмоторный стоит. Я в моделях, к сожалению, не разбираюсь вообще, только могу вот посмотреть, насколько они все совершенных форм. Вот еще один такой одномоторный самолетик стоит. Похоже очень на тот, на котором сейчас мы летали уже. Вот еще один той же самой модели. Так, идем дальше. Вот такая красота. И идем дальше. Тут у нас вертолет. Вот, на вертолете сегодня у нас полет не состоялся, но мы налетались на самолетиках вот на таких. Это просто восторг, ребята. Супер. Вот так вот замечательно это все выглядит. Название островоротность в переводе означает «крысиное гнездо». Такое имя островок получил с легкой руки исследователя Вильяма де Вламинга. Голландские корабли следовали на юг вдоль западного берега Австралии и в 22 километрах от берега наткнулись на необитаемый островок, который был населен только крысами. Эти крысы не только кишмя кишели повсюду, но еще и ехидно улыбались. Таково уж было их строение челюсти. И только спустя много лет ученые выяснили, что эти животные вовсе никакие не крысы, а маленькие короткохвостые кенгуру. Их назвали квоками. Это сумчатые и запредельно милые существа передвигаются неуклюжими прыжками. Они полностью беззащитны перед хищниками, а потому водятся только там, где нет кошек или лис. А из-за особенного строения челюсти квоки всегда улыбаются, если, конечно, в этот момент не жуют. жизни стану пилотом я все поняла буду летать над облаками поверх границ вот если только вылезать научусь потому что видимо ой, для более изящных пилотов вылезалка здесь придумана уходи хотя грех жаловаться это было вообще это было супер супер супер супер У меня даже самолет не хочет выпускать хочет обратно дверь прихлопнуть чтобы я тут сидела и радовалась мне кажется, я до сих пор летаю где-то там. Очень классно, очень классно. Просто вообще восторг. Я только все время снимала. Слов нету? Но тебе понравилось летать? Очень. Очень? Да. А что больше всего понравилось? Даже не знаю. Наверное, крутые повороты. Прекрасно полетали. Девочки, визгу было. А <смех> я вообще не вот, вот. А я <смех> вообще кричала. я в восторге вообще Я кричала, да. Я точно то кричала. Есть, на самом деле, то, что мы сделали, это аэропатический маневр. То есть, ага. аэропатический маневр считается, пич, все что больше 30 градусов, по... Как это называется? Рысканье, хрен, тангаж, да? По, по тангажу. 30 на частной лицензии, uh -huh. а, ну, у меня это было часа за тренинг <laughs> потому что у меня они зачитывают другой летный опыт, то есть не зачитывают легкокрылые типа, но uh -huh. а зачитывают fixed wings и планер это fixed wing, то есть это опять же это competence based, то есть тебе нужно проверить и, как бы проверить, что ты умеешь делать весь э, тренировочный пакет, а, и в основном это зашли Очень.